Привет, ребята! С вами Всем я, Кошка Мяу. И сегодня со мной в скайпе. Разноцветник. Скажи привет. Всем привет! Ну тебя же не видно, что ты делаешь. И мы решили... Всем привет, с вами Разноцветник. И мы решили поиграть в Касим. Но можно я, пожалуйста, обратишь свое лицо? Ребята, знаете что? ребят? вы знали... Мы что? нажимаем один игрок. Вы... Это... Вы это... Ну, ладно. Не пишите в комментариях. А я. у нас первое видео. Ты, вы не пишите в комментариях, ребята, пожалуйста, что ты нас обманул. Ты не можешь менять цвет, А вот я могу. Я не хочу. Так, трави. Ой, это было? Я, короче, тоже буду сейчас играть. Да, запись идет, и мы там со своей семейкой. Простите, что без вас записывала. Так, это кто? Это, а, и вот, Все. у нас маленький. Тип. Так. А мы пойдем на улицу сейчас? Простите за звук, это у меня здесь. Ого, сколько тут мышек! Смотри, сколько я уже, эм, смотри, сколько я уже семей сделал, смотри! Ой, ничего себе! Ой, ай! Ой -ой -ой. У меня первое задание. А -а -а, круто! А какое у тебя задание? У меня всего лишь шестнадцатое. Кстати, мне людей где-то найти надо. У меня их так много. Я убил семь мужиков и я не думаю, 7 что это женщин. Хорошая идея людей убивать. Так. Ну все равно это же приходится делать. Ай, белки вонючие. Ну вонючие. да, люди плохие. Они хотят могут обижать, как хотят. Да. Белки они сильные, доконально. Ага, я нашел собаку, которую не надо. Ай, дилка -а -а, на меня бежит. Милашка, я сейчас поем вот эту. И Делочка... собаки тоже котов убежают. Кто любит котиков, защищайте их. Да? Да. Так. О, мы любишь. пошли на мышек. А мы а я пошел на собак. Ой, куда это я? Я набегу. Вон а ты не мышки. будешь обижаться, если я выполню все задания, а ты нет? Да нет. Чего это вдруг? Ой! О, -о, -о, О! Собака попала в неспокойное положение. Мышки такие сильные. Так. А, а я? Ты куда пошла? Они урона не наносят. Ты чё? Ну, то есть нихо. Здоровья много. Угу. У меня аж одна мышка была... на. Вот в начале, если вы играли в эту игру, у них было по 20 жизней где-то, ну не помню. А знаешь, У ну, меня один раз у мышки был 25 уровень. Ничего себе. Ой, пауки. Пау. Представляешь? Это очень много, это нереально вообще. Ничего себе. Виолетта спрашивает, что тебе на день рождения дарить. Так. Мыши. Так, семья убивать. Что случилось? Это жена может родить ребенка. Как классненько. Ну это уже последний день искать мужей и жон. Я же сядю, за семью и За самую первую? Да. Yeah. Mm. И зачем? Сколько им лет? Yeah. А знаешь что? Моим всем этим в первой семье им всем по 80 и больше. Yeah. Слушайте, а чтоб наше видео не было таким скучным. Каждому по 10 лет. Давай? знали? Ребята, а вы знали, что эм, котята в этой игре эти рожают в 10 лет? Вы давайте, знали, что... давайте в город что ли телепортируемся в школу, которую называют так. Это, а да. где много собак? А откуда странах? я знаю? Я кошка. Базат, базат. Так, а куда мне побежать? Блин, она стала медленнее, нечестно. Почему нечестно? Да Ёльки. Хотя, почему никто не... А почему ты не играешь за ту семью какую-нибудь? Мне не очень интересно там играть. Они все такие слабенькие. Не, ну а у меня все слабые. Ну что, я все равно играю. Так, у меня, по-моему, энергия заканчивается. Чего я так медленно стала бежать? <зв États> Вот, розовый домик, видите? А сейчас Мурзику будет сюрприз. Я почти там всю обстановку сделала. А почему у тебя так много денег? Сейчас Sims. еще обстановочку. Ну, скажи, почему у тебя так много денег? А Никто ты до сих нет. пор не купил этот дом? Нет. Вот я не помню, что я не а поставила. У меня все шерстки. Ой. Смотри. Да клуто, я давно в эту игру не играла. Но... Смотри, я... у меня все шорстки. Но я поиграю ради ребенка. если бы можно было это показать на камеру? Жалко, нельзя. Да, это было бы круто. Так. Ай, Почему а? ты говоришь как ребенок? Ну потому что я и есть маленькая косочка. Нет, это ты... говорила ну все равно а ты я тоже Это же мой первый... знаете что что короче я изменяю голос знаете как, как? я ставлю переводчик на некоторое время что в смысле переводчик ну такой переводчик чтобы менять голос там вот в... я купила там с детского на взрослый и с взрослого на детский Ой, колута как! Ты хочешь такой переводить? Нет, не хочу. Нет свой голос. Не вот, я все уставила в этом доме. То есть у меня теперь целый дом есть колута.